В этом видео я покажу, как менять внешний вид в графиках, где находятся все цветовые настройки, а также покажу, как настраиваются горизонтальные объемы в виде гистограммы. Итак, визуальные настройки находятся вот в этой вкладке. Визуальные настройки. Все настройки визуальные разбиты. По своим э, подгруппам, то есть, к примеру, все, что касается сетки, все визуальные цветовые настройки находятся здесь. Все, что касается осей, все настраивается здесь. Ну и так далее. То есть, свечи, все визуальные настройки цветовые находятся вот здесь. Ну, к примеру, давайте хотим мы сделать график на черном фоне с серыми свечами. Чисто для примера просто. Итак, фон черный, э, цвет сетки поставим прозрачный. Цвет фона осей поставим черный. Цвет текста на осях поставим серый. Цвет фона текущей цены поставим белый, чтобы было хорошо видно. И цвет текста текущей цены поставим черный. Вот нам теперь все видно, какая цена. Так, свечи. Граница свечек поставим серый цвет повышающийся черный цвет понижающийся серый вот таким вот образом вот мы изменили визуальные настройки э, графика самого значит э, к примеру сетку да хотите вы чтобы было видно сетка включаем сетку к примеру там серый цвет да но в данном случае она сильно рябит да на глаз как бы давит заходим э, Цветовые настройки, вот стандартные варианты, да, которые предлагает платформа, а также есть расширенные. То есть здесь вы можете сделать свой цвет, и есть самая вот эта последняя шкала, очень интересная классная штука, это прозрачность цвета. То есть убирая до, до такой степени, когда вам будет комфортно глазу, ну, примеру, вот так вот, да, там. все настраивается абсолютно удобно и гибко. То есть мы видим, да, сетка отодвинулась на задний фон и не мешает нам смотреть график. Вот таким вот образом выглядит график, который мы захотели. То есть визуальные настройки вы поняли, да, где настраиваться. Итак, горизонтальные объемы. Включаются они вот в этой вкладке. К примеру, включаем режим отображения по объемам. Вот. Также есть по трейдам, по бит-аскам. По дельте айсберги или просто скрыть ну, к примеру, там хотим мы поменять цвет тоже этой гистограммки опять же заходим сюда ищем параметры гистограммы вот параметры гистограммы все очень удобно благодаря тому что все сделано по своим подгруппам так основной цвет хотим мы к примеру взять каким мы хотим? ну таким голубым каким-нибудь да есть режим продлевать линии Валу вот, Ареа. Вот эти вот линии, верхняя граница зоны стоимости и нижняя. Если мы нажмем нажим продлевать, то вот она продлевается до конца графика. Вот настраивается цвет этой самой валу area, есть настраивается цвет бидаска, вот если у нас в виде бидаска, да, то мы можем настроить цвет тоже, опять же, какой мы захотим. Бидаск, к примеру, вот так вот, как вариант. И цвет текста в гистограмме. Тоже настраивается. Сейчас его не видно, потому что график от масштабирован очень плотно. Вот. Цвет, пожалуйста. То есть, к примеру, по объемам, да. И хотим мы сделать там белый текст. Не вопрос. Сюда заходим. Вот, пожалуйста, белый текст. Так, мы ну, по визуальным настройкам, в принципе, все. Единственное, что еще хотел бы отметить.. Эм... Как гистограмма регулируется за данный промежуток графика? Значит, выбираем, к примеру, хотим мы посмотреть вот расторговку, да? Вот эту вот расторговку и что тут как было по распределению объема. Мы хотим посмотреть вот от этого времени до этого. Нажимаем вот эту вот вкладочку. Нажимаем вот эту вот вкладочку. Тянем до нужного времени. И вот у нас вот, за конкретный э, промежуток графика мы можем посмотреть как в виде объемов э, движения. Да, вот что тут было в этой расторговке. Так в виде там бедасков, как в виде дельты. Ну и так далее. То есть очень удобно горизонтальные объемы смотрятся как э, по настроенным стандартным временным отрезкам так и по тем, которые вы хотите конкретно сами себе настроить за любой период убирается все кнопочкой Delete. все, спасибо за внимание всем больших профитов и маленьких стопов а с платформой АТАС это все реально